Чего же приятное известие велено мне передать вам. Все готово к балу в королевском дворце. Приглашенный на бал, а приглашенный на бал! Не забудьте, что вы приглашены. На балу непременно произойдет что-нибудь удивительное, ведь недаром наше королевство сказочное. Приходите, не забудьте, честное слово, не пожалеете! Король встал в пять часов утра, лично вытер пыльно на парадной лестнице. Потом побывал в кухне, поссорился с главным поваром, в гневе отказался от престола, но потом сменил гнев на милость и теперь бегает по королевской дороге, проверяет, все ли в порядке. One, two, three. Василий, Василий, Весничий. Послушайте, Лесничный, я давно хотел спросить вас, почему вы в последнее время все вздрагвы а? и оглядываете? А. Не появилось ли в лесу чудовище, угрожающего вам смерти? Нет, Ваше Величество, чудовище сразу заколол бы. Так, может быть, в лесу появились разбойники? Да что, государь, я бы сразу выгнул бы вон. Может быть, какой-нибудь злой волшебник преследует вас? Нет, Ваше Величество, я давно бы с ним расправился бы. Ну тогда что же, что же довело вас до такого состояния? Моя жена. Ну да. Клянусь вам, я женился на женщине прихорошенькой, но суровой. И они вьют из меня веревки. Они, это супруга и ее две дочери от первого брака, вот уже третий день они одеваются королевскому балу и совсем загоняли нас. Мы, это я и моя родная крошечная дочка, ставшая из-за моей слабости патчерин. Ухожу, ухожу немедленно в монастырь. Если в моем королевстве, возможно, такие душераздирающие события? Живите сами, как знаете. Стыдно, стыдно лесничество. Тихо, тихо, государь. Моя усадьба рядом, если жена услышит, я погиб. Не осуждайте меня, жена моя женщина особенная, ее родную сестру, точно такую уж, как она, съел людоед, отравился, и умер. Видите, какие в этой семье ядовитый характер? Ну, ладно. Ну, а вы селите меня? Ну так и быть, и остаюсь на престоле. Подайте мне корону! Забудьте все, лесничить. и приходите ко мне на бал. И родную свою дочку захватить с собой. Золушку? Что? Вы что, государь, у нас совсем еще крошка. Ну как знаете, но только имейте в виду, что у меня будет такой праздник, который заставит забыть вас все невзгоды и горести. Прощайте. Свои часы, метелка, сковородки, кочерга, огонь, очаг. Давайте, друзья, поговорим по душам. Вы знаете, о чем я думаю? Я думаю, вот о чем. Матушку и сестрицу позвали на бал. а меня нет. Это несправедливо. Верно? Они будут танцевать с принцем, обо мне он даже и не слышит. Они будут есть мороженое, а я нет. Хотя никто на свете не любит его так, как я. Натирая пол, я научилась танцевать. Терпя напрасные обиды, я научилась думать. И слушая, как мурлыкает кот, я научилась петь песенки. И ни один человек не знает об этом. Обиды, правда? Мне так хочется, чтобы люди заметили, что я за существо. Но только мне хочется, чтобы люди это заметили непременно сами. Без всяких просьб и хлопот с моей стороны. Потому что, Потому что я ужасный горды. Но неужели же этого никогда не будет? Неужели мне не дождаться веселья и радости? Ведь это очень вредно, не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь. Ведь так и заболеть можно. Хочу, хочу, чтобы счастье вдруг пришло ко мне. Мне так надоело делать самой себе подарки. Дню рождения на празднике. Добрые люди, где же вы? Добрые люди, добрые люди. Ну что ж... Я тогда вот чем утешусь. Когда все уедут... Я побегу во Дворцовый парк, встану под окно и хоть издали полюбуюсь на праздник. сбилась от усталости, собираясь на королевский бал, а ты танцуешь, а я забочусь о тебе гораздо больше, чем о родных своих дочерях. Им я не делаю ни одного замечания целыми месяцами. Тогда, как тебя, Золушка, я воспитываю с утра до вечера. А где благодарность? Где благодарность? Я знаю, ты хотела убежать сегодня вечером во Дворцовый парк. Только когда все уйдут, матушка, ведь я тогда никому не буду нужна. Следуй за мной, Золушка. Ну, вы знаете, дорогие мои крошки, что сейчас сделала эта бездельница? Она танцевала! Танцевала, не пришив мне маншетки? Я их давно пришила, сестрица Анна. Танцевала, не разгладив мне воротничок? Я давно разгладила его сестрицей, Марианна. вот он! Она танцевала, не подумав о том, как я устала, собираясь на королевский бал. Я скипятила кофе, чтобы вы могли подкрепить свои силы. Сейчас я принесу. Не с места, дерзкая! У нее на все готов ответ. Она все делает для того, чтобы свести нас с ума. Ее хлебом не кормить, дай только поспорить. Где твой отец, неблагодарная? Где он это чудовище? Я видела его в лесу, недалеко от нашего дома, матушка. Что он там делал? Разговаривал с королем. Сказка. С королем? С королем? С королем? Разговаривал с королем? Что ж ты мне не доложила об этом? Же... Где ты, ядовитый змей? Идет! Ай, Идет! Я здесь, дорогая. Где ты был? В лесу. Что ты там делал? А я хотела сразиться с бешеным медведем. Зачем? Ну, чтобы отдохнуть от домашних дел, дорогая. Посмотри мне в глаза. Посмотри мне в глаза. Это правда, что ты говорил с королем? Чистая правда, женушка. Ты попросил короля, чтобы тебя прибавили жалование. Что-то мне в голову это не пришло. Да, но ты попросил короля, чтобы меня и моих крошек записали в книгу «Первых красавиц королевства». Ну, Что-то, дорогая, ну как можно? Значит, ты говорил с королем... И ничего у него не выпросил. Ну, конечно, ведь мы беседовали с ним так просто, по-приятельски. Ядовитый змей. Несчастная я. Расстроили меня перед балом. Почему я все должна сама делать? Работаю, как лошадь. Бегаю, хлопочу, выпрашиваю, выспрашиваю... Упрашиваю, очаровываю. Хм. Добываю и добиваюсь. У меня такие связи, что сам король может мне позавидовать. А этот? Изверг. Нет. Нет, нет, решено. Я выживу тебя из твоего собственного дома. И ты умрешь в лесу. И тебя съест, твой бешеный медведь. Нет, нет, нет, матушка, не надо. Прошу вас, посмотрите, что я сделала. Эту розу я сделала из атласных лоскутков. И она совсем как живая. Uh -huh. Uh -huh. Отвратительный цветок. Какое уродство. Какая безвкусица. Можно было приколоть на ваше бальное платье. Это было бы так красиво. Но если вам не нравится, я выпущу его. Нет, дай сюда, дай мне. А Дай сюда, сюда, дай сюда. Ты же сказала, что это безвкусей. Да. А ты виезжала, что это урод. Давай. давай не, Дорогие не, давай. мои крошки, не надо сердиться, не надо ссориться. Чтобы прекратить всякие споры, этот цветок я беру себе. Готовы ли наши бальное платье, которое я приказала тебе сшить в одну ночь? Да, матушка? Покажи. Какая безвкусица. Ой, какой урод! Да, Золушка, ты, кажется, хотела побежать в парк, постоять под королевскими окнами. Можно? Можно, можно, Спасибо. дорогая, можно, можно, да только прежде прибери в комнату. Вы мои окна на три полы выбили, кухню выпали грядки посади под окнами семь розовых кустов, разбери семь мешков фасоли, белую отделет от коричневой, познай самое себя. И намели кофе на 7 недель. Но ведь я же и в месяц со всем этим не управлюсь, матушка. Поторопись, поторопись, дорогая. Да, я это люблю. Но в прошлый раз вы появились из темного глаза очагом. А сегодня вы пришли по воздуху. Да, я такая выдумщица. Ты еще не можешь привыкнуть к тому, как легко я меняюсь. Я восхищаюсь. Я так люблю чудеса. Никаких чудес еще не было. Просто мы настоящие феи до того впечатлительны, что стареем и молодеем так же легко, как вы. Люди краснеете и бледнеете. Горе старит нас, а радость молодит. Видишь, как обрадовала меня встреча с тобою? Я не спрашиваю, дорогая, как ты живешь. Тебя обидели сегодня. Двадцать четыре раза из них напрасно? 24 раза. Ты заслужила сегодня похвалы? 333 раза. А они? Не похвалили ни разу. Ненавижу тех, кто ничего не желает делать. И обожаю тех, кто трудится. Обожаю тебя и ненавижу твою злобную мачеху. Давно превратила бы ее в лягушку. Но, к сожалению, у старухи огромной связи. Поговорим лучше о тебе. Хочешь поехать на бал? Да, крёстная, очень, но я не могу. Не спорь, не спорь, ты поедешь туда. Ужасно вредно не ездить на балы, когда ты этого заслуживаешь. Но у меня столько работы, крёстная. Сегодня друзья поработают за тебя. Мальчик. Грядки выпалют зайцы, фасоль разберут мыши, кофе намелют кошки. А розы? А розы? А розы вырастут сами. Сейчас, сейчас буду делать чудеса. Обожаю эту работу. Мальчик, волшебную палочку. Прежде всего прикатим сюда тыкву. Ой. Спасибо, дорогая крестная. Подожди, дурочка. как можно ехать в карете без кучера? Чудеса еще не кончились. Через пять минут подашь карету крыльцу Ну а теперь мне можно ехать, да? Ах, дорогая моя, какая то еще в сущности девочка Ну как можно ехать на бал в таком платье? А это ты. Уж мне-то можешь поверить. Я вижу всех людей насквозь. Всех. Даже тех, которых очень люблю. И я вижу ясно, что и в роскошном бальном платье ты осталась прежней, славной, трудолюбивой, доброй девочкой. Не оставайся такой, это принесет тебе счастье. А сейчас пойдем, я сама посажу тебя в карету. Простите меня. Я не волшебник, я только учусь. Но позвольте мне сказать несколько слов. Выслушайте меня. Давай послушаем его. Хороший мальчик, отличник, много читает, даже сочиняет стихи. Ну, говори, мальчик, мы слушаем тебя. Дорогая Золушка, я целыми днями смотрю, как вы работаете. У вас золотые руки, удивительное терпение, и вы очень добрые. Вы не знаете этого, но я ужасно, ужасно с вами подружился. И хоть я и не волшебник, а только учусь. Но позвольте мне вам сказать, что дружба помогает нам делать настоящие чудеса. Это хрустальные туфельки. И они принесут вам счастье, потому что я всем сердцем жажду этого. Возьмите их. Спасибо, дорогой мальчик. Я никогда не забуду, как ты был добр ко мне. А теперь запомни, дорогая моя. Твердо запомни, самое главное. Ты должна вернуться домой ровно в 12 часов. Хорошо. В полночь новое платье твое обратится в старое и бедное. Лошади снова станут мышами, кучер крысой, а карета тыквой. Так помни. Хорошо, я твердо запомню это. Мальчик. Спасибо, дорогая крестная. Очень рад. Разрешите представиться. Король. Не клонитесь, не делайте реверансы на ступеньках. Это очень опасно. Здравствуйте. Не снимайте перчатку. Я очень рад, что вы приехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Ах, ваше величество. А что? Какая неприятность. Ваш красивый кружевной воротник разорвался на самом видном месте. Где? Смотрите. Какой ужас! Какое безобразие! Почему мои придворные не доложили мне об этом? Трусы, лжецы, листецы! Ухожу, ухожу немедленно в монастырь, если мои придворные ведут себя так плохо! Прощайте, сударь! Что вы, что вы, король? Ну как можно расстраиваться из такого пустяка? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, не надо, не надо. Я вам так за ваш воротник, что и видно, ничего не будет. А и волка, и нитка у вас есть? Конечно! Я запасливая! Ну, в таком случае, так и быть, остаюсь. На престоле. Садитесь, ваше величество. Вот так, чтобы не было сподручной. Только сидите смирненько, не вертитесь, а то уколю. Вы себя представить не можете, как я вам рад. Обожаю новых таинственных гостей. Старые друзья, конечно, штука хорошие, но, к сожалению, их знаешь уже. Наизусть. Вот, например, кот в сапогах, славный парень, умница. Но как придет, снимет сапоги и спит где-нибудь у камина, не попрыгает со мной, не побегает. Или, например, мальчик-спальчик, но все время играет на деньги в прятки. А попробуй найди его. Обидно. А главное, у них все в прошлом. Их сказки уже сыграны Между тем, как вы <связать> Поверьте сказочному королю Вы стоите на пороге Удивительных событий Правда? Честное королевское Ну вот и все И стоит уж уметь Чудеса <связать> Ничего не видно Мас <связать> У вас золотые руки И говорите вы так просто, так искренне ужасно рад вам идемте. Три раза. Улыбнулся один раз. Три раза. Вздохнул один раз. Один раз. Вздохнул один, один раз. Один раз. Итого пять. А мне король сказал. Очень рад вас видеть один раз. Один а раз. Ха-ха-ха. Один раз. Ха-ха-ха. Один раз. Проходите, проходите, здесь да. дует. Здесь дует. Один, один раз. раз. Итого. Итого три раза. А для чего вам нужны все эти записи? Не мешай нам веселиться и изверг. Вечно он ворчит. Такой бал. Пять и три, и девять. Итого девять знаков внимания высочайших красок. Ну, теперь, мои дорогие, я добьюсь приказа о признании вас первыми красавицами. Десять знаков внимания. Стоп. Придь! Придь! Сынок! Посмотри, кто к нам приехал. Знаешь? Кто это? Ну? Таинственная и прекрасная незнакомка. Какой умный мальчик, верно? А почему ты бледный? Отчего ты молчишь? Государь, я молчу, потому что не могу говорить. Ну, не верьте ему, он может и стихи, и речи, и комплименты. Пойдемте, я представлю вам всех своих придворных. А... А... Вы не устали в дороге? Нет, что вы, я в дороге отдохнула. представить вам девушку, которая еще ни разу не была здесь, сверхъестественно искреннюю и сказочно милую. Позвольте мне представить вам моих министров и министра бальных танцев, господина маркиза де Падетруа. Ваше Величество, Ваше Величество, я знаю эту девушку. Эта девушка, это девушка, прекрасный цветок. Очень эффектный комплимент. А вы меня не узнаете? Не смею. Мы будем сейчас играть в королевские фанты. Никто никаких фантов не назначает, никто никаких фантов не отбирает. Что король захочет, то все и делают. Первый фант ваш. Как вам здесь нравится, сударня? Очень. А, ну, в таком случае спойте что-нибудь нам и пропляшите что-нибудь для нас. Хорошо. А, не ломается. Какая славная девушка, сынок. Сейчас я вам спою песенку. Детскую, волшебную, чуть-чуть. От нее просто делается веселым душе. Называется она «Добрый жук». Добрый жук, старый общий друг, Никогда он не ворчал, не кричал, не пищал, Он по трещал, строго ссоры запрещал. Встаньте, дети, встаньте в круг, Встаньте в круг, встаньте в круг, Ты мой друг и я твой друг, Старый верный друг, Полюбили мы жука, Старика добряка, Очень уж. все время танцует без музыки. О! Это самый добрый волшебник на свете. Он никому не может отказать ни в какой просьбе. Злые люди так страшно пользовались его добротой, что он заткнул уши воском и теперь не слышит ничьих просьб. Но и музыки тоже. Сделайте так, чтобы моих дочерей занесли в книгу первых красавиц королевства. Хорошо? Слушайте, первых, Не виноват, mm -hmm. сударь, ваш. следующий фант ваш. Сделайте что-нибудь эдакое, доброе, волшебное, чудесное и приятное для всех присутствующих. Это очень просто, Ваше Величество. Прекрасно. Mm -hmm. Не пугайтесь. А я нисколько не испугалась. Я от сегодняшнего вечера ждала чудес. И вот они. Ой, но все-таки где же мы? Мы с вами перенеслись в волшебную страну. А, а где же остальные? А, каждый там, где ему приятно. Волшебная страна велика. Но мы здесь ненадолго. Человек может попасть сюда всего лишь на 9 минут и 10 секунд, и, и не на один миг больше. Как жалко, правда? Да. Вам грустно. Я не знаю, можно вам задать один вопрос? Можно. Один мой друг, тоже принц, тоже довольно смелый и решительный, тоже встретил на балу девушку, которая ему так понравилось, что он... Он растерялся. Что бы вы ему посоветовали сделать? А может быть, может быть, принцу только показалось, что эта девушка ему так понравилась. Нет. Он твердо знает, что ничего подобного с ним до сих пор не было. вдруг забудусь на мгновенье, и в отчаянии проснусь вдруг забудусь на мгновенье, и в отчаянии проснулся, не слова Слезами вас не трону, ангел мой, Но, надеюсь, сами-сами Вы поймете, что со мной. Но, надеюсь, сами-сами Вы поймете, что со мной. Ваше время истекло, Ваше время истекло. Кончайте разговор, кончайте разговор. вернулись из волшебной страны? Не знаю. По-моему, еще нет. А вы как думаете? И я тоже так думаю. Позвольте пригласить вас на следующий танец о прелестной башне. Простите, Маркиз, но наши гости уже приглашена мной. Волшебном кабачке из волшебного бокала было сказочно прекрасно. Мне очень стыдно, принц, но вы угадали. Целый час и 15 минут времени у меня. Час. Дорогая Золушка, я должен передать вам очень грустное известие. Грустное? Не огорчайтесь, но король приказал перевести все дворцовые часы на час назад. Но он хотел, чтобы гости было, потанцевали побольше. Значит, значит, у меня почти совсем не осталось времени. Почти совсем. Ой. Умоляю вас, не огорчайтесь. Я не волшебник, я еще только учусь. Но мне кажется, что все еще может кончиться очень хорошо. Лучшее мороженое на всем белом свете сам выбирал его. Что с вами? Спасибо вам, дорогой принц. Спасибо вам за все. И за то, что вы такой заботливый, за то, что вы такой вежливый, ласковый, добрый, лучше вас я никого не встречала на свете. Почему вы говорите со мной так печально? Потому что. Потому что мне пора уходить. Нет, нет, нет, нет, я не могу вас отпустить. Честно слово, не могу, не могу, нет. Нет, я все обдумал. Я после мороженого вам бы прямо сказал, что я люблю вас. что я говорю? Не уходите. Останьтесь. Останьтесь. Нельзя. Ну, я, правда, не такой смешной, как это вам кажется. Все потому, что очень вы мне нравитесь. Ведь за это сердиться на человека нехорошо. Останьтесь. Ну, простите меня. Я люблю вас. Такая золушка. Я, чтобы хоть немножко развеселить вас, захватил этот рубиновый стаканчик с мороженым. Попробуйте, утешьте меня. А стаканчик я потом верну во дворец. случилось, мальчик. Ты заболел? Я так и знал. я совершенно здоров, государь. Ай-яй-яй-яй-яй. Как нехорошо обманывать старших. Сорок порций мороженого? Ты объелся. Фу, какой спит. Сорок порций. К шести лет. Ты не позволял себе подобных излишств. Ты я отморозил себе живот. Я не трогал мороженого, папа. Как не трогал? Верно, не трогал. Тогда что же с тобой? Я влюбился, папа. О, да, да. Я влюбился в нашу простую, добрую, таинственную гостью. Но она убежала. Так быстро, что вот эта хрустальная тушелька соскользнула с ее ноги и осталась на ступеньках лестницы. Влюбился? Да. Влюбился? Все. Ухожу! Черт! Где я в монастырь. Живите сами, как знаете. Почему мне до сих пор не доложили, что ты уже вырос? Папа, я уже тебе спел об этом целую песенку. Разве то? А... Ну хорошо. Так и быть, я останусь. Мальчик-то влюбился. <с2> <смех> вот счастье-то какое! Это не счастье! Ерунда! Она не любит меня! <смех> Пустики любит! Она поэтому не осталась ужинать! Идем с Олежками! Нет, папа! Я обиделся! <смех> ну тогда я сам разыщу ее! Алло! Алло! Превратники сказочного королевства! Вы меня слышите? Мы слушаем, ваше величество! Не выезжала ли из ворот нашего королевства девушка в одной туфельке? Сколько туфелек на ней было? Одна! Одна! Блондинка! Братка. Блондинка! Блондинка! А сколько ей лет? Примерно шестнадцать. Хорошенькая? Очень! Ага! Понимаем! Нет, не выезжала! Не выезжала! Да. И никто не выезжал! Так зачем же вы так подробно меня расспрашивали, болваны? Из интереса, Ваше Величество! Из интереса! <смех> Никого не выпускать, поняли? Запереть ворота, поняли? Солдаты, знаете ли вы, что такое любовь? Мой единственный сын и наследник влюбился. И влюбился серьезно. И вот понимаете, какая штука получается. Только он поговорил с девушкой серьезно, как она сбежала. Не перебивайте меня. Что ж теперь делать? Мы будем ездить с министром взад и вперед по стране и смотреть в подзорные трубы. А вы будете искать невесту при помощи вот этой хрустальной туфельки. Та девушка, которой хрустальная туфелька, будет как раз в пору и есть невеста принца. Понятно? Понятно. А сейчас... Идите в мои сокровищницы. Там вам дадут по паре семимильных сапог для скорости. И чтобы к вечеру невеста была найдена садом, арч. Простите наше невежество. Известно, что являться без сапог перед дамами неприлично, но только, сударь, не извините, они семимильные. Я это вижу. Капрал, а зачем вы их начали? А, чтобы поймать невесту принца, суда. С этими семимильными сапогами мы просто извелись. Они черти проносят нас, Бог знает куда, мы ему цели. Вы не поверите, сударыня, мимо какого количества девушек мы проскочили с разгона. И еще большее количество напугали до полусмерти. Позвольте примерить туфельку вашим дочь. Пожалуйста, пожалуйста, а какой номер? Не могу знать. Но только так, кому эта туфелька как раз, та и есть невеста принц. Туфелька как раз по ноге одной из моих дочек. Зовите короля. Вот, Капрал, зовите короля. Уверяю вас, туфелька как раз по ноге одной из моих дочек. Я вам буду очень благодарна. Ну, Вы понимаете меня? а Озолочу. За это спасибо, но как же без примерки? Два бочонка вина. Нет, без примерки не могу. Приказ есть приказ. Анна, Марьяна, Марьяна, подожди, сюда. Подожми большой палец. Ну, ну. Подожми пятку, пятку. Ой, нет. Ой. У вас нет других размеров. Никак нет, сударыня. Что нам делать, теперь? Золушка. <свят> У нее золотые руки. Она все может. Золушка, Золушка! Золушка! Золушка! Золушка! Золушка! Золушка, да, мадам, ну, мы иногда ссорились с тобой, но ты не должна на меня за это сердиться. Я всегда желала тебе добра. Это плати ты мне добром. Ты все можешь. У тебя золотые ручки, золотые ручки. Матушка, Золушка. Надень эту туфельку мне. мне. Анне. Если туфелька придется ей по ноге, принц женится на ней. Матушка, ну я не могу. Ну, Золушка, я прошу тебя, ну крошка моя, дорогая, любимая моя дочка. Ну я не могу. Ну, Золушка, ну, ну помоги Анне, ну помоги. Помоги Анне. Ни за что. Иди попрощайся с отцом. Я выживу его из его собственного дома. Матушка. Ты знаешь мои связи? Он умрет на плаще. Матушка. В тюрьме. В яме. Мне не надо. Эй, муженек. Матушка. Хорошо. Я, Я попробую. Поздравляю тебя, Анна! Ваше королевское высочество. Ну, теперь они у меня попляшут во дворце. Я у них заведу свои порядки. Марьяна, не реви! Король-вдовец, я и тебя пристрою. Жалко, королевство маловато. Разгуляться мне негде. Ничего, я поссорюсь с соседями. Это я умею. Солдаты, во дворец босиком за королевской тещей. Шагом марш! Ура! Я испугал тебя, дитя моя. Ты не бойся, я не разбойник, я не злой человек, я просто несчастный принц. Я с самого рассвета брожу по лесу, не могу найти место с горя. Ты не знаешь, кто здесь спел сейчас в лесу, где-то недалеко? Ты никого не встретил? как никогда в жизнь. Мне нужно, непременно нужно найти одну девушку и спросить ее, за что она так обидела меня. Я не вижу тебя, но мне почему-то думать, что ты девушка добрая. Помоги мне. Помоги мне. Стойте! Я не знаю. Я, может быть, сошел с ума. Это не вы пели сейчас здесь, в лесу. И что-то очень знакомое в том, как вы покачали головой. И эти золотые волосы. Покажите мне ваше лицо. Где вы? Где вы? Где вы? Откликнитесь! Откликнитесь! Если злой волшебник околдовал вас, я убью его! Если вы бедны. Незнатная девушка, я только обрадуюсь этому. Принцесса взяла маки. Если вы не любите меня, я свершу множество подвигов и понравлюсь вам, наконец. Откликнитесь. Скажите что-нибудь. Где вы? Где вы? Откликнитесь. Где вы? Не где она, моя дорогая, где она, моя дочка? Вот она, Ваше Величество, дорогой мой зятёк. Ну? Вот еще глупости какие. Как это глупости какие? Взгляните на ее ножку, государь. А зачем мне смотреть на ножку, когда я и по лицу вижу, что это не она? Но ведь туфелька пришлась ей по ноге. А? Но Все равно не она. Нет, слово короля золотое слово. Хрустальный башмачок с ей по ноге. По ноге, следовательно, она и есть невеста принца. Вы сами так сказали солдатам. Верно, солдаты. Ага. Молчат? Э, нет. Дельца обделано, дорогой зетек. Черт возьми, какая получается неприятность. Что же теперь делать, Маркис? Танцевать, конечно. Mm. Красавица! Вы прихрамываете! Красавица! ха ха Эта туфелька-то убежала от вас, красавица! Но она вам невозможно мала! Какой чудодей ухитрился, а будь, И вам она мала, барша. Это ничего не значит. Неизвестная красавица тоже вчера потеряла эту туфельку во дворце. Но неизвестная красавица туфелька была чуть-чуть великова. Интриган! Я буду, я буду жаловаться королю! Я буду жаловаться на короля! И я буду, Ваше Величество, он, он. <свят> Ну, ничего, ничего, сударыня, не расстраивайтесь. Быть может, у вас найдет, сударыня, еще одна дочка? Найдется! Прошу <свят> <Даже> не хихикать! <свят> да это девушка, не сничь. А это моя родная дочка Золушка, государь. <свят> Она такая же добрая, как и я. Она из любви к отцу помогла Анне надеть туфельку. А я ничего не знал. И вдруг гляжу, она сидит в саду и горько плачет. Взгляните, из-за чего. Старайся! И она! <свят> она! Посмотрите, как она! Она! она. Принц, принц, Ой, принц! Принц! Какое сказочное свинство! <свят> <свят> я не могу больше оставаться в этом королевстве. Ах ты! Змея! <свят> У меня крошки мои! За мной! А, а еще корону надела. Где же, где же принц? Его Высочество, чтобы развеять грусть, тоску, изволили бежать за три-девять земель в одиннадцать часов по Творцовому времени это я виновата. Ну почему я не сказала принцу все в лесу? Теперь из-за меня погибнут все. Принц, я, король и все королевство. Принц, милый принц, где же ты? Он здесь? <связывая> а, синок, <связывая> синок. <связывая> я не волшебник, я только учусь. Но дружба помогает нам делать настоящие чудеса. Молодец, мальчик. Ставлю тебе за это отлично. Переоденься, Золушка. Скоро твоя свадьба. Вечеться, вечеться! <смех> Золочка так и не сказала. Любит ли она меня? Люблю признаться, когда людям лишают выяснять отношения. И добрались до полного счастья. Все счастливы. Кроме старухи лесничихи. Ну, она, знаете ли, сама виновата. Связи связями. Но надо же, в конце концов, и совесть иметь. Когда-нибудь спросят. А что вы, собственно говоря, можете предъявить? И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу большой и сердце справедливо, и мальчик Паш тоже доберется до своего счастья. У принца родится дочь, вылитая золушка, и мальчик Паш в свое время влюбится в нее, и я... С удовольствием выдам за мальчуга на свою внучку. Обожаю удивительные свойства его души. Верность, благородство, умение любить. Обожаю. Обожаю эти волшебные чувства, которым никогда, никогда не придет конец.